Поговоришь про мужские качества. Кто это такой достойный мужчина? Вот. Первое, самое важное, это то, что он должен быть личностью. То есть он должен уметь что-то делать хорошо и уметь строить отношения с другим. Потому что если он не умеет строить отношения деловые, профессиональные отношения, он э, отношения с женщинами точно не научится строить. Почему? Потому что э, деловые отношения, они более поверхностные, их легче построить, чем отношения с женщиной. Дальше, второе качество – это ответственность. То есть, если вы общаетесь с мужчиной, он не должен жаловаться на свою жизнь. Кого-то винить, там, ныть, например, «э, та страна, там, у меня мама так меня воспитала, виновата моя бывшая Галя какая-нибудь». Ну, это не мужчина, это пока еще мальчик. Мужчина относится к своей жизни так: все, что происходит в моей жизни, моих рук дело И если я что-то не умею, мне нужно учиться у тех, кто умеет. Они жалуются и не плакать. Такая у него должна быть позиция, такие должны быть принципы. Дальше это отсутствие вредных привычек, потому что если мужчина выпивает алкоголь, злоупотребляет алкоголем, это тоже не мужчина. Он э, себя откатывает психологически на уровень животного и даже ниже. Ну, то есть алкоголь никого не делает сильным и успешным. Если мужчина хочет бухать, э, надо обходить его стороной, потому что у него, значит, много боли, много каких-то незавершенных ситуаций, которые он хочет избежать, вот, как говорят, там, э, залил и забыл. Поэтому обязательно Поинтересуйтесь на этапе знакомства, не тогда, когда вы уже выбрали, вы влюбились, Ах, какой он классный. Вообще, какие у него отношения с алкоголем? Что он пьет, тогда по праздникам? Что значит праздники? А что нельзя без алкоголя праздники отмечать? Мне нужно расслабиться, а что нельзя расслабиться без алкоголя? Ну, смешно. Потому что если он не будет уметь расслабляться без алкоголя, в процессе семейных отношений все это, как правило, усугубляется. То есть вот вы, когда начинаете жить вместе, его достоинства усиливаются, его недостатки тоже усиливаются. Ну и он тоже на вас также влияет. Поэтому вот я отношусь к отношениям, как к духовной практике, потому что через вот это усиление можно лучше понять, какие у меня там боли, увидеть свою темную сторону. И семья изначально для этого и создавалась, для того, чтобы люди могли э, прорабатывать и лучше понимать себя, становиться более целостными, становиться личностями. Следующий момент э, – адекватное отношение со своими родителями. Благодарность маме, уважение к отцу. Вот если он к своим родителям плохо относится, это уже ну, негативный звоночек. Поспрашивайте, как он относится к родителям, почему так относится. Посмотрите с их стороны. Если... Мужчина обижается на родителей, он не мужчина, он еще подросток. Двигаемся дальше. Самостоятельность. Мужчина должен жить отдельно от родителей, вот, в своем жилье, либо снимать квартиру, либо в своем доме, потому что если он живет с родителями, это значит, что ну, он еще от них не отделился, он еще мальчик такой как. вот есть как бы такая тема я вот слышал во многих э, э, скажем так статьях пишут там мужчины могут жаловаться типа ну там женская меркантильность и так далее да послушайте меня женская меркантильность это адекватное отношение к мужчине если у мужчины ни хрена нету если он гол как сокол ну Нафига вам такой мужчина? Вы что, будете его содержать? Или вы будете доращивать его? Вот эта вот история с милым Ираем в шалаше – это иллюзия, да, это романтично, но сексуальность рано или поздно закончится и захочется есть, жить где-то. Поэтому пока мужчина не живет отдельно и не умеет зарабатывать, себя прокормить, да ему вообще даже рано с женщинами встречаться. Следующее качество целеустремленности. У мужчины должны быть цели. Если у него нет целей на ближайшие полгода, значит, он тоже как бы не мужчина. Ну, он живет сегодняшним днем. Что будете с ним делать, что вы будете с ним планировать? Ну и последнее, наверное, о чем нужно мужчину спросить, ему вообще семья, дети нужны, потому что. Если мужчина не хочет семью, ну, значит он еще не дорос. Он не готов заботиться, он еще о себе заботиться, значит не научился. Если у него нет энергии как бы, на других, ну, пускай созревает, может быть, с вами в ваших отношениях, если вы будете правильно их выстраивать, вот этот процесс ухаживания, он ну, как бы что-то из себя покажет.